Здравствуйте! Меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании. Сегодня хочу вам рассказать, как связать очень простые, быстрые тапочки крючком. Вяжутся просто, легко и очень-очень быстро. Любой начинающий, который умеет вязать обычные столбики без накида и столбик с накидом, такие тапочки свяжет. Я взяла пряжу пасмах, это вот акрил, который 250 метров на 100 грамм, связала вот такую подошву. Подошва у меня двойная. Как связать такую подошву, у меня есть на канале Подробная, подробный мастер-класс. И вот на основе этой подошвы почти все тапочки и сапожки у меня вяжутся. Сейчас расскажу, как мы будем вязать. Мы начинаем вязание с пяточки и вяжем все по кругу без э, начальных рядов, то есть у нас все версия по спирали для того чтобы здесь у нас на пяточке не было никакого шва я связала просто без всяких этих вяжу плотненько крючок взяла два с половиной и пряжа повторяю у меня акрил в пасмах 250 метров на 100 граммов это уже не новенькая ниточка, это уже из распущенных, поэтому она чуть-чуть немножко потоньше, подрастянулась уже. Вяжем мы все с вами по кругу, по спирали. У нас нет здесь ни начала, ни конца ряда. Вот в этом месте, где мы рисунок, то есть вот это все мы вяжем столбиками без накида, тут, где рисунок у нас, мы будем вязать столбик с одним накидом. Давайте начнем. Так, привяжем. Ниточку. Вот когда вы обвязали уже подошву, вам видно будет, вот эта вот сторона немножко начинает, видите, закругляться. И здесь тоже. Вот она немножко начинает закругляться. И вот здесь на пяточке я привяжу ниточку. Привязываем с вами ниточку. И просто будем сейчас вязать в каждый столбик вот нашей подошвы. В каждый столбик нашей подошвы столбики с одним накидом, без прибавок и без убавок. Вот это у нас будет внутренняя сторона подошвы, вот это будет у нас внешняя сторона подошвы. Вяжем по спирали. То есть мы вот здесь не делаем в петли подъема и не. Потом не делаем соединительные столбики. Просто вяжем по спирали. Сейчас нам нужно провязать два ряда столбиками без накидов в каждую нашу петельку. Захватываем обе наши петелечки. Поближе покажу вам. То есть у нас в нашей петельке две вот такие вот створочки. Можно захватить вот за эту, тогда здесь вот за заднюю стеночку петельку, тогда вот по этому краю будет трубчик. Я буду захватывать сразу обе, вот эту полностью всю петельку, чтобы у меня вот здесь вот не было сильно выраженного перехода от подошвы к основному вязанию. Так, заодно мы сразу будем с вами прятать ниточку, которую у нас вот здесь мы привязывали. И начинаем просто вязать обычные столбики без накида. Повторяю, нам вот так вот нужно обвязать столбиками без накида, связать вокруг нашей всей подошвы два рядочка. Так, связали мы с вами два рядочка. Обычными столбиками без накида, вот уже стало видно, что у нас начинает вот так закругляться, получается такая лодочка. Нам сейчас нужно отметить на мысочке на нашем центральные петли. Я отмечаю еще вот, смотрите, здесь очень хорошо видно вот эти наши две центральные петельки, которые мы вязали на подошве. И вот следующий ряд, тоже 2 центральные петельки, и мы поднимаемся вверх. И маркером я отмечу центральную петельку. И нам нужно еще, вот так же, как в мусочке здесь, вот она, видите, это вот у нас одна центральная петелька. И от нее нужно нам еще от центральной петельки отмерить еще 3 петельки. Так, от центральной петельки я отчитываю еще 1 2 3 и четвертую помечаю вот так сюда в принципе тоже можно пометить но не обязательно здесь все равно мы будем считать и сейчас мы вот начнем мы два рядочка провязали начнем вывязывать наш вот этот рисуночек так, я затолкаю вам сюда руку чтобы вам было видно вот начнем вязать вот этот рисунок сейчас Нам нужно сейчас довязать столбиками без накида вот до вот этой петельки. Вот эту петельку мы тоже вяжем, которую мы отметили. Это центральная, от нее 1, 2, 3 и 4 петелька. Ее мы вяжем и встречаемся с вами, вот когда мы довяжем, вот сюда. Довязали мы с вами вот до этой петельки, я сюда уже связала столбик без накида сразу уберу чтобы нам не мешался маркер далее у нас идет видите три столбика без накида предыдущего ряда делаем накид 2 столбика предыдущего ряда мы пропускаем и в третий вяжем два столбика уже с одним накидом. Так, свиньте, плохо видно, наверное. Затем вяжем воздушную петлю в тот столбик, где у нас был маркер. Мы вяжем один столбик с одним накидом. В следующую вяжем опять один столбик с одним накидом воздушная петля и в следующий 2 столбика с одним накидом в один столбик предыдущего ряда вот так у меня получается посмотрите 2 столбика в один потом по одному столбику между ними идет вот между этими группами идет по одной воздушной петле далее мы пропускаем 1 2 и третий столбик вяжем обычный столбик без накида. И так мы вяжем по кругу столбики без накида. То есть вот так вяжем полностью, где пяточка. И опять доходим до нашего вот этого рисунка, не довязывая два столбика. Вот смотрите, вот наш рисунок, вот он. И вот здесь мы не довязываем два столбика. Так, еще сейчас поближе вам подвину, чтобы было видно. Вот посмотрите. Вот они наши, начало рисунка. И вот наши два столбика. Вот они, один и второй. Мы не довязываем эти два столбика. Можно пометь, пометить их маркером, если вы еще плохо ориентируйтесь можно пометить маркером вот не довязываем до рисуночка два столбика вяжем вот так все по кругу сейчас вот мы дальше вяжем по кругу просто столбиками без накида провязываем вот такой вот круг и доходим вот до этого маркера который мы повесили вот 1-2 в третий столбик предыдущего ряда который, вот видите, немножко не доходит. Вот до нашего рисунка, вот наш рисунок, вяжем по кругу дальше, довязали мы рядочек до нашего рисунка, опять не довязываем 2 петельки, делаем накид. И вот там, где мы после группы из двух, так, опять не видно, из группы из двух вот наших вот таких столбиков с накидом, после них мы делали воздушную петлю. Сейчас два столбика с одним накидом мы вяжем, вводя крючок вот в эту воздушную петельку. 2 столбика с одним накидом далее вяжем 2 воздушные петли и вот далее у нас идет два столбика с одним в каждый из них вяжем просто по одному столбику с одним накидом далее опять делаем 2 воздушные у нас уже получается симметрия вот как здесь вот посмотрите чтобы симметрично, вот мы сейчас вот в этом месте находимся, мы связали 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика, 2 воздушные, и опять нужно нам связать 2 воздушные, 2 столбика э, в арочку, где мы в предыдущем ряду вязали воздушную петельку. Вот далее я хочу вам сразу сказать, что вот здесь в начале здесь до рисунка мы оставляем с вами недовязанными 2 столбика предыдущего ряда то после рисунка нам нужно будет оставить не два а три столбика объясню почему вот обратите внимание когда мы вяжем по кругу у нас наши видите рядочки они немножко как бы наклон у них правую сторону. И если мы здесь с этой стороны будем не довязывать две петли, и с этой стороны не довязывать две петли, пропускать две петли, у нас э, тапочек получится просто кособокий. Потому что у нас получается наклон в правую сторону. И тапочек у нас тоже будет косить. И у нас получится вот здесь у нас будет ровненько, а вот здесь у нас вот так будет оттопырено. И наш Тапочек просто станет вот в этом месте, станет кособокий, и у нас рисунок уже пойдет неровно по нашей ноге, а он будет, будет смещен в эту сторону. Не знаю, почему так получается, но вот я пробовала вязать, оставляя здесь две петельки, не довязывая здесь две петельки. И рисунок становится кособоким, и тапочек весь э, становится кособоким. Поэтому я вас, вот вам говорю, что... Здесь мы не довязываем 2 петли, здесь мы пропускаем 3 столбика предыдущего ряда. Вот, посмотрите, мы связали рисунок, и далее у нас... Так, поближе вам сейчас покажу. Посмотрите. И далее у нас... Вот, видите, рисуночек у нас закончился, и далее вот у нас идет 1, 2... Если мы свяжем сразу в третий столбик, как в предыдущем ряду, вот здесь, вначале, до рисунка, то тапочек у нас начнет косить, и рисунок пойдет в сторону. Здесь мы пропускаем 1, 2, 3, и только в четвертый столбик вяжем столбик с одним накидом. Здесь вот нужно подтянуть немножко, чтобы не было большой дырки, мы немножко подтягиваем ниточку. И далее опять по кругу вяжем, не довязывая опять до рисуночка вот в следующий ряд 2 петельки вот смотрите я еще вот только связала два рядочка рисунка но уже видно что у нас вырисовывается мусочек вот посмотрите еще у нас пяточка вот уже закруглилась здесь у нас еще не закруглилась но вот уже видно что у нас вырисовывается видите вырисовывается наш мусочек, уже его видно Сейчас вяжем по кругу столбиками без накида до рисунка, не довязываем два столбика предыдущего ряда. Довязали мы до рисунка. Так, сейчас опять поверну, чтобы было видно. Вот не довязали мы два столбика предыдущего ряда. Делаем накид и в арочку предыдущего ряда, где у нас было э, два. 2 воздушные петли, вяжем сейчас сюда, в эту арочку, 3 столбика с одним накидом. Так, вот связали мы с вами 3 столбика с одним накидом, далее 2 воздушные петли, вот в эти столбики, в 2 столбика по одному столбику, Далее симметрично вяжем также 2 воздушные петли, В арочку из предыдущих двух воздушных вяжем 3 столбика с одним накидом, и вот этот рисунок у нас будет повторяться с вами до конца нашего вязания. Далее опять смотрим: берем 1, 2. 3, пропускаем вот эти наши столбики с двумя накидами и далее 1, 2, 3, в четвертый столбик предыдущего ряда мы с вами вяжем, подтягиваем здесь немножко ниточку, потому что это расстояние большое, вяжем столбик с одним накидом, ой, извините, без накида и далее опять по кругу вяжем просто столбики без накида. До наших вот этих вот, до нашего рисунка, не довязывая две петельки. Вот смотрите, что у нас на данный момент получается. Я сейчас вот вытяну ниточку, чтобы она у меня не выскочила. Вот что у нас получается. Смотрите, вот пяточка у нас уже закруглилась. Видите, пяточка у нас уже закруглилась. Вот это место у нас поднимется, подтянется потом. Вы не переживайте. И вот смотрите, у нас уже вырисовывается наш мысочек. Вот он. Точно такой же, как вот у нас здесь был вот на этом тапочке. Вот он. Вот здесь мысочек наш. Вот видите, рисунок уже видно. Вот точно такой же рисунок у нас получается. Вот здесь мысочек у нас уже, видите, начал вырисовываться. Вот за счет недовязывания вот этих петель, и здесь дальше мы когда пропускаем три петельки, у нас получается вот эта убавка. Вот она, видите, вот это наша убавочка. Вот их видно, вот эти петельки, которые мы с вами не вяжем. Все остальное мы вяжем по спиральке, просто вяжем по кругу, без начала и без конца ряда. Вяжем на столько, сколько нам нужно. Сейчас я вам расскажу, сколько я связала рядов рисунка. Один, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядочков я связала. Вот у меня с рисунком получилось 13 рядов. На данный момент мы связали с вами 1, 2, 3. И далее вот этот рисунок, где у нас 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные, 3 столбика с одним накидом и по кругу. Столбики без накида у нас будет повторяться до конца нашего вязания. Я сейчас еще раз провяжу по кругу еще раз вам покажу, как вяжется вот этот рисунок мусочек, и будем с вами уже дальше вязать самостоятельно. Повторим еще раз вязание нашего рисуночка, не довязывая два столбика предыдущего ряда. Мы делаем накид и вяжем 3 столбика с одним накидом в арочку предыдущего ряда из 2 воздушных петелек. Затем 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Вот у нас полосочка такая идет, вот она, наша вот эта полосочка, это два столбика вот с одним накидом. Далее для симметрии опять вяжем 2 воздушные петли и опять 3 столбика с одним накидом в арочку из воздушных петель предыдущего ряда. Далее мы пропускаем вот эти вот, ары, вот эти вот три столбика с накидом. Когда у нас начина... Так, поближе сейчас, подоткните, это приближу, покажу вам. Так, вот эти вот столбики с накидом мы пропустили. Далее у нас начинаются столбики без накида. Мы пропускаем 1, 2, 3 и в 4. Вяжем столбик без накида, при этом подтягиваем нашу ниточку. И далее опять по кругу вяжем столбики без накида, до не довязывая до нашего рисунка, опять два столбика. И вот так мы вяжем с вами, пока наш размерчик не будет нам как раз, как вот здесь у меня связано. Вот посмотрите. До тех пор, пока меряете на ножку и смотрите, что вам, хотите вы, если не глубокие тапочки, значит вяжите меньше рядочков, чем у меня. У меня тапочки, до да сам, вот глубокие такие тапочки обычные. Я связала 13 рядов вот таким рисунком и потом просто обвязала весь на мой тапочек по кругу просто столбиками без накида еще можно здесь вот украсить можно не украшать вот эти тапочки очень удобно вязать на какие-то подарки быстро когда вот куда-то нужно к знакомым к приятельнице куда-то пойти и хочется подарить что-то такое несложное сложно, не в изготовлении, и оно будет всегда пригодиться. Тапочек очень хорошо удобно сидит на ноге. Подошва у меня, еще раз повторяю, здесь двойная, то есть она, это с этой стороны подошва, и с этой стороны подошва соединены две подошвы, подошва очень толстенькая, поэтому ножки не будут мерзнуть. Давайте вот с вами свяжем дальше. Вяжем вот, повторяя вот этот рисунок, который я сейчас вам показала, до тех пор, пока вам это необходимо. Дальше вяжем самостоятельно и встретимся, когда уже довяжем вот такой тапочек. Вот посмотрите, связала я 13 рядов, точно так же, как и в этом. Обвязала вокруг, Просто столбиками, без накида. И наш тапочек, в принципе, готов. Можно, конечно, его еще украсить, обвязать вот здесь или контрастной ниточкой, или пушистой. Но даже вот так, без всякой обвязки, они тоже смотрятся очень хорошо. Вот посмотрите, что у нас получилось. Вот это первый тапочек, который был уже связан. Вот этот второй он потом на ножке все расправится, уже не будет такой корявенький у нас. Вот, посмотрите, что получилось. Обрываем ниточку, заправляем кончики и носим с удовольствием. Вот что у нас получилось. Правый и левый. Тут они, в принципе, одинаковые. Ни правого, ни левого не, не видно. Так вот, совершенно одинаковые. Вот такие получились у меня тапочки. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.